Учет ваших средств в терминале QUICK. Здравствуйте всем, с вами Максим Пистолетов. Сегодня я хотел записать коротенькое видео по учету ваших средств в терминале QUICK. Более подробное у нас есть видео отдельное, ссылка на него есть в описании к данному видео и также ссылка на него будет в конце данного видео. Там уже подробно рассмотрено, как, где, рассчитать, как выводится. Даже для шестой версии терминал QUICK есть информация. Здесь, чтобы сэкономить ваше время, я очень кратко расскажу всего лишь про две таблицы, как их вывести в терминале КВИК и чтобы вы могли уже ваши средства учитывать. Потому что в терминале КВИК очень все не очевидно. Но зная, где посмотреть средства, вы всегда будете точно знать, сколько же у вас денег в терминале КВИК на вашем счету. Сначала рассмотрим срочную секцию FORCE. У большинства брокеров здесь ограничения и ваши средства видны в таблице, Ограничения по клиентским счетам у некоторых брокеров есть исключения, и тогда вам потребуется таблица клиентский портфель которая обычно в большинстве случаев используется на фондовой секции для оценки средств опять же если это не ваш вариант который мы сейчас рассмотрим то смотрите видео где более подробно все это рассмотрим давайте открываем терминал quick и посмотрим прямо на примере таблица ограничений по клиентским счетам меню создать окно все типы окон и вот открывает создание нового окна. Она находится здесь. Фьючерсы и опционы. Ограничения по клиентским счетам. Кликайте, нажимаете ОК. И затем выводите нужные колонн. Вы видите субсчета перед вами. Их может быть много. У меня их тоже не два. Я просто сделал фильтр по счетам. Показал их два. Первый субсчет, на котором ничего не происходило. Предыдущий день. И вы видите предыдущий лимит. И лимит открытия позиций на сегодняшний день не изменился. Текущие чистые позиции нулевая. То есть позиции по этому счету не открыты. А планируемые позиции. То есть я могу открыть позиции целиком на те средства, которые на этом субсчету на срочной секции находятся. Вариационной маржи нет, накопленной нет, биржевых сборов нет. то есть Никаких сделок не сегодня, сегодня по этому субсчету не совершалось. А вот второй субсчет, кстати, счет, который сейчас зарегистрирован в ЛЧИ. там арбитражная стратегия проходит. Здесь вы видите, что предыдущий лимит и лимит открытия позиции разные. То есть за вчерашний день на счету прибавилось 9000 рублей. Дальше будем то гарантийное обеспечение, которое у вас сейчас занято под открытые позиции. И дальше видите планируемую чистую позицию, то есть на какую сумму вы можете открыть. Эта позиция изменится с учетом текущей вариационной маржи. Планируем чистая позиция. Как правило, пересчитывается ближайший клиринг. Дальше вы видите накопленный доход. Здесь до клиринга отображаются только биржевые сборы. Сюда попадают. Также еще отдельные колонки из биржевые сборы. Видите, эти суммы одинаковые. А после дневного клиринга вариационная маржа тоже попадет в колонку накопленный доход. Более подробно опять же есть в нашем полном видео. Вот собственно и все. Вот вы здесь все видите. То есть лимит открытых позиций с учетом вариационной маржи. Вот и, ваши, вот и есть ваши средства. И вот и таблицы, и этих колонок более чем достаточно, чтобы быстро оценить, сколько же средств у вас на каком субсчету находится. Ничего сложного. Теперь посмотрим фондовую секцию. Здесь я использую клиентский портфель. Хотя можно также использовать таблицу лимиты по денежным средствам. Ну, мне она не нужна. Я достаточно получаю информации из этой таблицы. Открываем терминал Quick и смотрим. Таблица клиентский портфель также создать окно. Все типы окон. И здесь она есть. Считай позиции, вот он, клиентский портфель. Выводите. Ну здесь очень много колонок. Потом оставляете нужные. Я думаю, как оставить нужные колонки, вы знаете. Правой клавишей мыши. Редактировать. И справа выбранные параметры оставляете те колонки, какие нужны. В самом простом варианте я пользуюсь всего лишь несколькими столбцами. Код клиента. Опять же, на срочной секции можно открыть много субсчетов. И у нормальных прокеров, также на фондовой секции, тоже можно открыть столько субсчетов, сколько вам нужно. У меня их тоже всегда порядка 15, потому что мне удобно каждую стратегию выводить на своем субсчету. В данном случае здесь просто показаны некоторые субсчета. В данном случае я вывел только некоторые субсчета. Что здесь нового появляется? Ну, во-первых, здесь очень все просто. Текущие средства, есть такая колонка, и в ней текущие средства ваши деньги и отображаются, собственно. Единственное, что здесь только не учитывается, это брокерская комиссия. Очень все понятно. Есть здесь общий счет, то есть по всем субсчетам есть э, э, строка, в которой отображается. А дальше по субсчетам есть информация по каждому субсчету. Вот на срочной секции такого не было. Здесь удобно, что на фондовой секции все есть в одной строчке. Здесь появляется вид лимита. Обратите внимание, если на срочной секции FORCE все идет со счетом Т0, то есть вы купили и тут же деньги у вас списались, то здесь происходит немножко по-другому. Бывает, что некоторые инструменты вы покупаете, и деньги тут же с вас списываются, и бумага тут же попадается на ваш счет. Но часто, например, облигации федерального займа торгуются Т плюс 1. То есть сегодня купили, завтра деньги списываются и попадает ваша бумага к вам на счет. Акции торгуются со счетом Т плюс 2. Ну, у всех может быть брокеров некоторые отличия. Тогда может быть вот такая ситуация. Смотрим седьмой субсчет. Давайте откроем его. Выделим его. И мы видим. Сегодня. И завтра вот мои текущие средства. Ну, тут будет списана комиссия некая. И вы видите, сегодня средств у меня столько же, сколько будет завтра и со счетом Т2. А вот завтра, например, сумма денежных остатков будет меньше, потому что я купил сегодня облигации федерального займа. Вот обратите внимание, что сегодня у вас может быть средств только на счету, а реально через два дня окажется вот э, денег меньше. И обязательно обращайте внимание вот на эту колоночку. Сумма денежных остатков. Если она у вас положительная, значит вы торгуете на свои деньги, и никакой дополнительной комиссии брокер с вас списывать не будет. Брокера позволяют брать бумаги в долг, и тогда вот сумма денежных остатков у вас, если отрицательная, то это сигнал к тому, что за перенос позиций с вас брокер может снять неких денег. То есть следите, чтобы сумма денежных остатков была положительной, если, вот вы, если вы торгуете с плечом. То есть обязательно смотрите за счетом т 2 Сумма денежных остатков должна быть положить. Принципиально ничего страшного нет, что расчеты идут не, со, не Т0 сегодня, а там Т1 или Т2. Для вас это не должно быть ну, каким-то препятствием для покупки той или иной бумаги или актива. Отдельно вот здесь с префиксом FX учитывается валютная секция. Вот у меня там находится 1 рубль. У вас может быть там находиться какая-то валюта. Валюта у вас как ее смотреть, было рассказано в предыдущих видео. А вот учет здесь, текущее средства вы увидите в рублях. Соответственно, если вы 1000 долларов купите, они будут показаны в рублях. И в зависимости от того, как будет меняться курс, просто вот эти текущие средства на счету у вас будут изменяться с пересчетом курса валют. Вот, собственно, и все. Ничего сложного. И еще раз скажу, для некоторых брокеров, также в клиентском портфеле могут учитываться средства, которые находятся у вас на срочной секции Фордс. Если есть какие-то вопросы, Оставляйте комментарии под видео. Кто хочет более подробно посмотреть, узнать о вопросе учета ваших средств, смотрите видео, на которое есть ссылка в описании и после данного видео в конце. Не забывайте ставить нам лайки, если вам понравилось видео. Спасибо всем за внимание. До встречи в следующих уроках.